Привет всем, меня зовут Данилов, на канале Блатова, сегодня я решил показать такое приложение, как Сберкидс. Заходим в приложение, вводим э, пароль, личный пароль. Я при создании своего аккаунта придумал свой пароль. О. При входе нас встречает очень много разных вещей. Сейчас я вам расскажу о всех вещах о всех вещах, которые тут нам высветились. Поехали. Пять способов уговорить родителей скачать сбербанктиц. Это чтоб дети, чтоб уговорить родителей скачать сбербанк и в дальнейшем пополняйте, считая свои дети. Нет времени объяснять. М -м -м, сейчас я пролистаю, и вы это все сами прочитайте. Конечно, я все быстро пролистаю, вы на стоп-кадр поставите и прочитайте. Сколько зарабатывают дети актеров? Сейчас мы посмотрим. И мы увидели, сколько зарабатывают дети актеров. И также можем узнать, сколько зарабатывают бизнесмены, блогеры и так далее. Как в этом приложении копить деньги и баллы, которыми оплачивать будет. Копилка желаний, в котором мы можем создать свое желание и накопить на нее. Получить профит это скачать QR-код. Я думаю, все знают, что такое QR-код в 6 лет. И дебетовая молодежная карта выдается с 14 лет в любом отделении Сбербанка. Я зашел сейчас. На сайт Сбербанк и тут подробная информация о этой карте. Молодежная карта до 11% от суммы покупок возвращается бонусами спасибо. А сколько же стоит сама карта? Да, можно сказать и не сколько. Она стоит 150 рублей в год обслуживание да тут на этом сайте можно ее заказать тарифы в тариф входит бесконтактная оплата оплата телефоном это прислоняешь к аппарату в магазине и оплачиваешь в рублях она оплачивается можно также оплатить там в едипи-то, если вы поедете, или там другие страны. Срок действия этой карты три года. И вы можете ее получить до 21 года. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.